А всем привет, с вами Макс Риск. Мы теперь изменили колоду. Смотри сам, какая колода тебе нравится. Тоже пиши в комментариях. Вроде бы говоря, что не бери он, он справа от вас. Согласен, не уберите его Почему? Потому что ко мне он ест 100. И маги он 35 есть. Тут у есть 25-35. Это не нравится, что они тратили на магию. Эти по 50 тратит. Этот вообще жужует, жужует, но он сильно он там, он даже крепче, чем ты, по-моему. Кто, кто его знает? Этот дополнительно тоже живет поэтому Меджики они вместе меняются, тем самым он на 50, 50 тоже стабильный чувачок. Не, ну, вроде больше жужет, конечно. Видимо, что ж я что-то тут говорю. Кстати, он тоже тут э, магии есть. А, ну, ну, тоже кусочек, кусочек, кусочек. Как начнется на минуту Так, продолжаем. 50 на 50 уже 50 на 50. В общем, нормально, Клода. легко Легкодоступное. Все нормально. что как-то игра не сгружается. <laughs> так, блин, что это такое? Это тоже что -то интересно. Ага, жизнь слишком много. Счастливность. Сколько? Сколько? 9. Базу строить или же атаковать? Ваше мнение, пиши в комментариях. По моему, чем больше казарм, тем мы сильнее и чем больше войск, тем самым я буду чего блин заново! Тем самым я буду использовать и данные ресурсы в Я могу конечно, изменить и нужно тогда эти колода вытянуть из изменить не на скорость, а на башню Вот эта башня, вот эта башня. Я буду туда защите. А идти пока что в атаку, мы атакующим атакующими персонажами. Можешь, конечно, защиту и сыграть. Пиши комментария, если хочешь. Если будет много желающих, то я сыграю, конечно. Второй колоде это первый колодин, третий колодин, забытый, я очистить все кстати блин. а все. Это мягкость поправить. Ждите 20 секунд. А что ж такое со мной а сегодня? Миссилот, миссилот, судьба не дает. Окей, блин эти самые классные, кстати, но только в том случае, если у вас будет много войск, то вы преимущество получите. Мои дорогие подписчики. Так, чук -чук, где я? Стоп, где я? А, вон я, пациенту. А, я так думаю, я? Потерялся, не, блин. Так, прокачиваемся. Дальше. Строим секретную базу. Здесь. Также на врагов тоже нападаем скрытым. У нас есть персонажи скрытые, тем самым такую что же это не я больно кучу я вон я начинаю путать, потому что мы слишком одинаковым на, на чем раньше казарм построить и вариаций чем по скорости станешь сильнее тем ты и станешь могущественным героем и спасет данный мир так что готовьтесь. будет будет жарко да, окей. Сбираю тебя. Ты идешь на точку сбора. Здесь прямо, аж... бы нет, точно здесь. А может вот быть здесь. Так, вот. Вот здесь пойти. Так, кстати, можно новую точку строить. Вот это вот секретную Здесь построим. Хорошо. Кто это такой. Это я. Нет, ну oh майга, не надо, прошу. Давайте будем потерять нашу ошибочку. Старая добрая ошибочка. Окей. Чем больше ворту, конечно, тем лучше. Кстати... Вот я сказал вам построить новую базу. Новую базу и новый завод. Почему бы нет. Так, вы пока что захватываете. Нет, нужно на земных брать, чтобы хоть что-то, но и захватить. сюда идем давайте будем окружить базу а то сейчас у нас узнают про нас будет плохо Пишите, зачем вы беру этих не знаю возможно уже их так хватает брать. так все да отлично Бойщика атакуйте все атаку атакуйте берем кузнецов теперь типа интересно что там происходит хорошо не летающий окей. Не летающий не. человек то вы умрете сколько взорв... окей, блин. окей 150 с вас война не отображалась он тут на ироссов пускай а, красавчик так. чего блин не офигел слышь ты на тебе блин на. Так, уйти на него прошу такой блин. там он сейчас экономику будет рушить, разрушать. Какой хитрый, слышь? Я... Где? Где-то хипет. Блин, какой хитрый, слышь? Кто это сделал? Он, наверное, соус запустил, я уже ничего не знаю красавчики красавчики я такой сижу и в панике чего не за magic. с сериала народов что ли похоже таки знал таки знал по хитрый слыши На две вообще, да? Так будем ну, протирать, потому что мне скучно. Коли не может пойти с вами, а тут фаерболы на хлеб Работите в экономку будете его разрушать. Ну кем он? Что это такое? Как ты так быстро построил гигантов? Слушай, ты... Опич, зрителя зритель, допущий. Так, ну ладно. Может быть команду нужно строить, да, между прочим. Так, в хочу узнать, что они могут, Носом, будет носом о красавчик вообще на рашек вот сделать бой вот так и нужно было на защита лёд то есть меня мне может слечить эм, целительница сюда, сюда пожалуйста я вроде бы чувачок очень хороший. Так, давай вот так вот придется. Жаль, что у меня сотка не набирается никуда. Сто, блин Ну, что-то, вот блин, да, там-то не зато сколько скукальсим, блин, а слышь ты, не наблел не нагу наблю... наглел сюда. Капец, блин, хорошо. Так, подписчики, что это, блин, такое? Я никогда в своей жизни не знал, что враги такие сильные. Отбегать. Это невозможно. М -м -м. Ну вот как? Ну пиши в комментариях. Неужели я слабак? Неужели не так оголон? Неужели прокачано? не прокаченный? Не прокаченный? не тактично? Ладно, я строю свою орду, окей? Как ты говорил. Строй свою орду! Делай все хорошо. Знаешь, что я здесь хочу сказать? Так, там, что хочу, хочу сказать? Что там враг захватил точку. Ты будешь ее захватывать обратно наверное никто мне не слышит в игре капец блин окей точка сбора сюда все и все блин наконец прекрасно ну прекрасно ну что это за жизнь такая Фух. не играет у меня просто вот эти вот штуки Гаруль, сколько пять тысячи хп У меня тоже был один, кстати. Уже все. Ну, ну, -ну, -ну. ну, -ну, -ну, -ну, -ну. Говорят, больше у вас не получается. Что будете делать, а? Кстати, один герой вот с молотом. Неужели враг их просто что-то Один. Один герой. На ч ⁇ Два. Он этот хоть не радует. 3 Вот. Вот. Это да точно наш. А то вражеский, думаю, чего а, наконец-то все атакуйте мне уже скучно в принципе можно уже арду строить между прочим подписчики так что стройте арду только дело в том что мне не хватает не давайте его западню стройте фарбов Work. А, жестко. То чувство, что вы там ничего не поживаете. Ребчик, можно у тебя там унешку взять, если ты не против. А, идите берите, пока что. Но о том, что я вообще никто, как я понимаю, нужно не защищаться, а атаковать. Все, так экологичным просто. Солидинцев. О, отряд вышел. Откуда, блин? Хороший отряд, хорош. Все, то, что я хотел, Дождался. Может, на автомате нужно что делать? не нужно самому. Так у нас есть какие-то Давайте крушить, арту строить. Барбон закидаем. Вот он не что проиграет, да? Проиграл Шинахо. Ага. Хм. Это тело на класс Но экономика, они просто убивают очень Чего вы там делаете автомате играете? Все сколько мог сколько? В чем смысл? у них 69 убийств. А мы прям внутрь зашли. Вот как мы ударь. Сколько у меня ITU 218. Вот вообще 426 читер. Так ну и рассмотреть игроками Я вообще никуда не виду киданным. Кем должен игрока? Он лечитель Элемерджик. -э он он. А, -а, -а легендарный, эпический и легендарный еще капец фанат игры. Вроде бы уровни у него сильные. Первый уровень никогда никого не увижу. Почему? Потому что у меня первый уровень. Это моя главная а, ошибка. Поэтому друзья берите слегкам на колду вам еще один гайд. Так, поэтому прям сейчас изменяем, он вообще не нужен, как я понимаю. Так, а заместь кого? Зависть защиту. Отлично, Макс Риск. Наконец-то блин додумался. Так, что там постройка? А, на кого-то. О oh май гад, oh, описание. Базовая. Покрытие зоны огнем на 5 секунд и наносит э, группу урона каждые две секунды, чем больше уронов, тем меньше урона.